Они молчали 10 лет. Он 10 лет ее не видел. Он очень часто вспоминал, любил ее и ненавидел. Холодный ветер дул в лицо. Они о встрече не мечтали, когда случайно, как в кино, в толпе друг друга увидали. Среди безумной суеты как будто жизнь остановилась. И вот знакомые черты, то и что ночами часто снилось. Вот эта встреча, как дела? А ты совсем не изменилась. Спешишь, домашние дела. Прости, что все не так сложилось. Он отпустил, сказал. Лети, не бойся, зря держать не стану. И буду дальше с болью жить, как зверь, зализывая рану. Он промолчал. Она ушла. Осталась повесть без ответа. Он десять лет искал слова, но вслух он не сказал про это.